Хотите получить профессиональную помощь в развитии вашего YouTube-канала? Представляю вам... Бесплатный тренинг канал ютуба от А до Я с пошаговыми инструкциями развития и монетизации вашего YouTube канала. Выполняйте несложные домашние задания, задавайте вопросы, приходите на еженедельные живые обратные связи, развивайте свой канал, зарабатывайте деньги. Все, что вам нужно для получения доступа к тренингу, это оставить свои контактные данные в поле заявки. Всего самого лучшего. С вами был Игорь Чернаусов.